характерных для рассматриваемой эпохи. Во-первых, монополия выросла из концентрации производства на очень высокой ступени ее развития. Это монополистские союзы капиталистов, картели, синдикаты, тресты. Мы видели, какую громадную роль они играют в современной хозяйственной жизни. Начало 20 XX века они получили полное преобладание в передовых странах. Если первые шаги по пути картелирования были раньше пройдены странами с высоким охранительным тарифом – Германия, Америка –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 Тогда колониальная политика могла развиваться не монополистически по типу, так сказать, свободно захватного занятия земель. Но когда 90-х Африки оказались захваченными к 1900 году, когда весь мир оказался поделенным, наступила неизбежная эра монопольного обладания колониями, а следовательно и особенно обостренной борьбы за раздел и за передел мира.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 Олигархия, стремление к господству вместо стремления к свободе, эксплуатация всего большего числа маленьких и слабых наций, небольшой горсткой богатейших или сильнейших наций. Все это породило те отличительные черты империализма, которые заставляют характеризовать его как паразитический и загнивающий капитализм. Все более и более выпукло выступает, как одна из тенденций капитализма, создание государства рантье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 В целом, капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде растет. Но этот рост не только становится вообще более неравномерным, как... но неравномерность проявляется также в частности в загнивании самых сильных капиталов стран, например, Англия. экономического развития Германии автор исследования о немецких крупных банках Ресерк говорит, не слишком медленный прогресс предыдущей эпохи с 1848 по 1870 годы относится к быстроте развития всего хозяйства в Германии.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 Получение монопольно-высокой прибыли капиталистами одной из многих отраслей промышленности, одной из многих стран и прочее, дает им экономическую возможность подкупать отдельные прослойки разбочих, а временно и довольно значительное их меньшинство, привлекая их на сторону буржуазии данной отрасли или данной нации против всех остальных. И усиленный антагонизм империалистических наций из за раздела мира усиливает это стремление.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 Предприятия, которые по своим задачам и по своему развитию не носят чисто честнохозяйственного характера, а все более вырастают из сферы чисто честнохозяйственного регулирования. И тот же самый рисер, которому принадлежат последние слова, чрезвычайно серьезным видом заявляет, что предсказание марксистов относительно обочисления не осуществилось. Что же выражает это словечко переплетения? Оно схватывает лишь наиболее бросающуюся в глаза черточку происходящего у нас перед глазами процесса. Оно показывает, что наблюдатель перечисляет отдельные деревья, не видя леса. Оно рабски копирует внешнее, случайное, хаотическое. Оно изобличает наблюдателя человека, который подавлен сырым материалом и совершенно не разбирается в его смысле и значении. Случайно переплетаются в кавычках владения акциями отношения частных собственников. Но то, что лежит в подкладке этого переплетения? то, что составит основу его, есть изменяющееся общественное отношение производства, когда крупное предприятие становится гигантским и полномерно на основании точного учета массовых данных организует доставку первоначального сырого материала в размерах 2,3 трети или три четверти всего необходимого для десятков миллионов населения, когда систематически организуется перевозка этого сырья наиболее удобные пункты производства, отделенные иногда сотнями и тысячами верст один от другого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 «Если в последнем счете руководство немецкими банками лежит на дюжине лиц, то их деятельность уже теперь важнее для народного блага, чем деятельность большинства государственных министров». Конец цитаты. «О переплетении банковиков, министров, промышленников, рантье здесь выгоднее позабыть». Далее продолжение цитаты. «Если продумать до конца развитие тех тенденций, которые мы видели, то получается, денежный капитал нации объединен в банках». Банки связаны между собой в картель. Капитал наций, ищущий помещение, отлился в форму ценных бумаг. Тогда осуществляются гениальные слова Сен-Симона. Теперешняя анархия в производстве, которая соответствует тому факту, что экономические отношения развертываются без единообразного регулирования, должна уступить место организации производства. Направлять производство будут неизолированные предприниматели, независимые друг от друга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 Есть учреждения, которые включили известную организацию хозяйственного труда в круг своих задач. Банки. Мы еще далеки от осуществления этих слов Сен-Симона, но мы находимся уже на пути к их осуществлению. Марксизм иначе, чем представлял себе его у Маркс, но только по форме иначе. Конец цитаты. Нечего сказать. Хорошее опровержение в кавычках Маркса, делающий шаг назад от точного научного анализа Маркса, к догадке – Хотя и гениальный, но все же только догадки Сен-Симона. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Среди множества его цитат хотелось бы вспомнить одну наиболее актуальную, на наш взгляд. Мы не хотим, чтобы нас почитали, мы хотим, чтобы нас читали. На наш взгляд, чтение – лучший способ отпраздновать такую круглую дату. Собственно говоря, к этому мы хотим призвать наших сторонников, сочувствующих зрителей – читайте труды Владимира Ильича и присоединяйтесь к Революционному Коммунистическому Союзу Молодежи Большевиков РКСМБ.